Маски стали обычным атрибутом для людей во всем мире. Считается, что они позволяют в какой-то степени сдержать распространение коронавируса. Но поскольку угроза невидима, трудно представить, как это работает. Группа японских исследователей использовала суперкомпьютер «Фугаку» для моделирования демонстрации движения вирусных частиц, когда человек говорит без маски, поет или кашляет. «Если мы наглядно покажем, как именно может распространяться вирус и поделимся этим со всем миром, то, возможно, люди смогут представить, ставить себе самостоятельно всю серьезность угрозы и с научной точки зрения подумать, какие именно меры можно предпринять. Результаты исследований показали, что более высокая влажность воздуха приводит к умножению числа мелких аэрозольных частиц. А сравнив разные защитные приспособления, ученые пришли к выводу, что маски наиболее эффективны, но нужно при этом пользоваться ими правильно. Отмечена также эффективность сохранения социальной дистанции. Опыты показали, что крупные частицы падают на землю вблизи их носителя и не могут улететь далеко.